Казани отметили 30-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Глубоко уважаемый президентом Туркменистана уделяет важное значение дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства по всем трем направлениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. Большой зеленодольс. Что предполагает концепция развития района? Первым этапом этого проекта является все-таки формирование транспортной инфраструктуры.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 Всем привет! В эфире Универтньюс, а в студии Зарина Ахмадулина. Делегация Казанского федерального университета находится с рабочим визитом в Республике Казахстан. Ее возглавил проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Состоялся ряд визитов, в том числе в представительство Республики Татарстан в Казахстане, где стороны обсудили основные направления сотрудничества в сфере привлечения абитуриентов в текущем году, намеченные планы по работе со школами. Также в рамках программы пребывания состоялась встреча с представителями Россотрудничества в Российском центре науки и культуры культуры, где обсудили вопросы в сфере социо-гуманитарного взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, в том числе образовательные аспекты. Программа рабочего визита продлится до 9 апреля. В Казани с размахом отметили 30-летие дипломатических отношений между Туркменистаном и Россией. Подробнее о мероприятии смотрите в нашем сюжете.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 Казань со следующего года активно начнет расширяться в сторону Зеленодольска. Соответствующее постановление правительства Республики Татарстан подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. О том, сколько будет построено жилья, какой инфраструктурой оно будет обеспечено и не только, в сюжете нашего корреспондента.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 Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, универ -ньюс. Какой след в истории Казанского университета оставил выдающийся ученый-писатель Каюм Сыри? Каюм сыри известный в Татарстане ученый-этнограф, литератор, философ, а также просветитель XIX века